Здравия, друзья! На связи Владимир Мошкин. И сегодня существует вопрос о надежности кошельков криптовалюты призм и парольных фраз. И пропадают ли они куда-то, или через фишинговые сайты их забирают, или когда вы их в электронной почте, или по телеграмму, или по ватсапу кому-то пересылаете друг другу, и к вашему кошельку получают доступ мошенники. Я решил это проверить собственно, ручно, и заплатить за это 100 монет. Как я это сделал? Я создал новый кошелек. Вот он перед вами. Это новый кошелек. Перевел на него 100 монет со своего главного кошелька. И в описании... Ой, в комментарии к переводу я указал пароль от этого кошелька. То есть вот от этого кошелька указал пароль. В этом пароле нужно добавить всего два символа. То есть, чтобы его взломать, нужно всего лишь добавить два символа. То есть здесь в этом во всем пароле не хватает двух символов. Задача очень простая. Тот, кто ее решит, получит 100 монет. То есть тот, кто решит эту задачу, тот заберет эти 100 монет себе. То есть зайдет в кошелек по парольной фразе и э, заберет монеты. Посмотрим, сколько эта акция продлится, сколько люди будут взламывать. И чтобы быть абсолютно честным и справедливым, то есть если в течение одной-двух недель, может быть месяц, посмотрим по ощущениям. Может за сегодняшние сутки кто-то добавит два символа к парольной фразе и зайдет в кошелек и заберет эти 100 монет. Может такие есть хакеры. Если за какой-то промежуток времени, за неделю, за две, там, может за месяц, никто так и не заберет эти 100 монет, то я запишу видео, нажму вот эту кнопку "Паспорт", введу пароль и здесь будет отображена парольная фраза, то есть парольная фраза для входа в этот кошелек. И вы ее сможете в режиме реального времени сличить. То есть, вот эту парольную фразу, и, ну, которая в комментарии, и реальную парольную фразу от кошелька. Чтобы убедиться в том, что там действительно не хватает двух символов. И все, все очень просто. Для чего я это делаю? Чтобы показать, как очень просто защищать ваши кошельки. Ну и вот сейчас у меня приходит понимание, чтобы надолго не тянуть, давайте установим срок недели. То есть где-то 12-13 сентября. Напомните мне, пожалуйста, и я запишу, ну если я вдруг забуду в потоке информационном встреч, сообщений, там звонков. Я запишу видео и продемонстрирую вам реальный пароль. Парольную фразу реальную. И вы увидите, насколько вы были близки к тому, чтобы получить 100 монет. Всего лишь два символа. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.